Разработчик самолета МС-21-300 получил сертификат Росавиации. Руководитель Федерального агентства воздушного транспорта «Росавиация» Александр Нерадько вручил генеральному директору Объединенной авиастроительной корпорации Юрию Слюсари сертификат типа на самолет МС-21-300 и сертификат разработчика авиационной техники, сообщила пресс-служба ОАК в среду. Программа МС-21 реализуется на основе комплексного использования цифровых технологий на всех этапах жизненного цикла лайнера. Вся документация по самолету изначально разрабатывается в единой цифровой среде. «Четкое соответствие всем требованиям, предъявляемым российскими нормами к процессам создания авиатехники, обеспечивает необходимый уровень качества и безопасности наших самолетов», — сказал слюсарь на церемонии вручения сертификатов которая прошла в рамках АИКС национальной выставки и форума инфраструктуры гражданской авиации НАИС-2022 NICE в Москве. По информации пресс-службы, сертификат типа подтверждает соответствие МС-21-300 требованиям, предъявляемым гражданской авиационной технике, а сертификат разработчика удостоверяет. Что корпорация Иркут соответствует требованиям федеральных авиационных правил ФАБ-21, предъявляемым к организациям, разработчикам гражданской авиационной техники, применительно к самолету МС-21. В 2021 году корпорация Иркут успешно прошла проверку со стороны Росавиации на соответствие требованиям, в ходе которой представителям Росавиации. Авиарегистра России и специализированных сертификационных центров были продемонстрированы все необходимые документы, доказывающие соответствие предприятия требованиям к порядку организации процесса разработки. Изготовление испытаний опытных экземпляров МС-21, сказано в сообщении. МС-21 – семейство среднемагистральных пассажирских самолетов, создаваемое предприятием «Ростеха». Сертификация и запуск серийного производства базовой модификации МС-21, 300 на 163, 211 мест неоднократно переносились. Одной из причин назывались санкции США в отношении компании Аэрокомпозит, входит в рост тех, из-за которых поставки композиционных материалов для крыла МС-21 подпали под запрет. В конце декабря 2021 года МС-21 получил базовый сертификат типа «Отечественные материалы для крыла» разработали предприятие «Росатома» при участии ученых МГУ. Консоли крыла и центроплан производятся на предприятии «Аэрокомпозит Ульяновск». Доля композитов в конструкции МС-21, по данным Ростеха, составляет порядка 40%. Всем спасибо за просмотр.